Всем привет, Сэмпер. Сегодня нет. Я не буду рассказывать, как что-либо скачать. Нет, сегодня нас кое-что более интересное. У меня ибилей подписчиков. И знаете, я к нам ушел около трех лет, и это для меня много. Спасибо каждому, кто нажал на эту красную кнопку подписаться и сделал я серой. И да, я говорю как какой-нибудь блогер миллионник, как такой: ребята, сделайте красную кнопку подписаться серый серой. Я даже не знаю, с чего мне начать. Хотя нет, я знаю. Розыгрыш. За первое место вы можете получить Дезерт и Глоксидное пламя. За второе место Глок 18. А за третье ХМ 1014. Условия очень простые. Первое. Быть подписанным на мой ютуб канал. И да, не забудьте открыть подписку, чтобы я мог провести подписываться на меня или нет. Второе. Это написать в комментарии ниже в ВКонтакте, чтобы я мог с вами связаться в случае вашего выигрыша. Третье, это подписаться на мой паблик ВКонтакте, ссылка на него в описании. И четвертое, что нужно, это сделать репост с розыгрышем на свою страничку ВКонтакте. Итоги розыгрыша будут проведены в следующем ролике. Ну а если вам что-то непонятно, то все более подробные информации по розыгрышу в описании. Всем удачки и прокачки. Пока-пока-пока. И да. На 250 подписчиков будет более масштабный розыгрыш, поэтому подписывайтесь.